Мы не согласны с оплатой отчета, который тянет некорректную информацию. Так как каждое предприятие может вести учет, кто на регистрах, а кто на счетах учета. Я, как финансист, понятия не имею, где мы ведем учет. А вот ваш аналитик должен был это знать и задать нам этот вопрос. Действительно, в этом утверждении есть большая доля правды, потому что аналитик действительно должен анализировать различные источники того, откуда должны получаться данные. Но и вы, как заказчик, когда озвучиваете, по умолчанию человеку довольно четко понятно, откуда должны эти источники собирать. Но если мы говорим про определенные технологические платформы, их как минимум может быть несколько. Первое – это непосредственно в том объект, куда пользователь вносит эту информацию. Второе – это то место, где это хранится. То есть в каких таблицах, в каких, э, возможно, там внешних источниках или внутренних источниках базы данных. И третье – это где вы, как пользователь, эти цифры потом анализируете. Или где их не анализируете. То есть ставя задачу как аналитику, так и финансисту, нужно иметь эти параметры в виду куда эти данные вносятся как они преобразуются и как мы хотим их видеть в итоге